Вот здесь обратно назад возвращался, на мужик туда было со мной. Ему логично было. Куда именно было? Он упросил палатки с моей того, что он дом Но он потом уже 2 ночи не хотел меня посадить. чтобы вы делали? Быстрее закрыть. Да, Ладно, хорошо, но сейчас не возьму. Почему вы все и почему-то не сбежал. Да потому что я сразу понял, что у меня всех это повечить. Когда если мешать, у нас не может мешать. Почему вы считаете, что не надо убить? У нас отвечает. Хотелось сказать, может, он завязывает судебный. Мои жены убили такие же потомки. que estén Это я сам. Это... Ведь как сказать? пишу? Mm -hmm. А там просто статья, понимаете, про психологию преступника время запроса. И вот я попросил знакомых оперативников своих меня связать... No. <laughs> Вед со стороны два дня назад перешел к следующей базе. решил подойти и познакомиться с ней на улице. Причем, не как нет, а как парень девушка? Но... Познакомился? <говорит> да. Но... Вот да. она меня облерела да? а, и сказала, не... чтобы мне получше одежду надо купить. <говорит> <говорит> ну, а потом черный кружек возьмем вас. Я не решил переключиться на Настю. Ты же посмотреть со стороны, а потом уже подойти и позаботиться. Ну и меня на выходе ваш этот, ну, не нормально скрутить. Маньяк, маньяк. Слушай, ну вот как ты думаешь, Настя с тобой познакомится? Просто так, для денег. Вообще, вряд ли ну, Ладно, это дело не относится. А что за кто Ну, она его что останавливала или... Вообще-то по что они договорились. Потому что он ее специально ждал, заходит. Во сколько? Часов 10 вечера. Номер запомнил. Не, это а что? Надо было. Да, надо было Так что случилось-то? Закурочь, носить, там такой человек задержит, что если я на него наведу, не кришка, ничего не дешево, он его не знает. и Самое меньшее, что мне тебя надо, это сочувствие. и деньги нам, чтобы мы вас полюбили. Свежая, а по лунде, Моя семья Что таит в где совсем Мои домашние, рыбы яркий, путь. а еще он